Господь мой и Спаситель мой, мой Бог и любящий Отец, Твоей всесильной рукой греху положен был конец. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения Мягкая. 15 октября Русская Православная Церковь отмечает память Андрея Христа ради Юродивого. Именно ему было дано узреть духовное явление Божьей Матери во Влахернской Церкви в Константинополе. Сегодня я познакомлюсь с его житием. Святой Андрей Христа ради юродивой был родом из наших земель российских. Он был славянин, но в молодые годы попал в плен грекам и был продан в Константинополе богатому сановнику Фиагносту. Отрок вскоре стал любимцем хозяина, который отдал его в школу, где Андрей поразительно легко выучился грамоте, хотя греческий язык был для него чужим. Кроткий, послушный и в то же время сообразительный, все схватывавший на лету, он так полюбился фиагносту, что тот сделал его своим секретарем, полностью доверив не только управление хозяйством, но и ведение переписки. Среди документов, с которыми знакомился Андрей, занося их в специальную книгу и подготавливая черновики ответов, Встречались документы государственной важности. Но феогност верил Андрею, как самому себе, зная, что государственные секреты будут сохранены. Жил Андрей в довольстве, достатке, как не жили многие свободные византийцы. Но не несладкая спокойная жизнь радовала его. Самой большой радостью для него было принятие святого крещения. Когда его захватили в плен, и продали на невольничем рынке, он был язычником. В доме Феогноста он узнал о Сыне Божьем и стал христианином. С той поры не было для него большей услады, чем церковная служба и чтение священного писания. Закончив с дневными обязанностями секретаря, вечером он спешил в храм, а если службы не было, раскрывал священные книги дома. С душевным волнением и восторгом Андрей читал о подвигах древних святых и сожалел, что у него не достанет сил подражать им. Однажды ему приснился диковинный сон. Просторная площадь в незнакомом городе. По ней разгуливает Эфиоп из Полинского роста и вызывает всех на борьбу. С неба сошел юноша. В руках у него три венка – один золотой, другой украшенный драгоценными камнями, и третий сплетенный из белых и красных полевых цветов. Андрей сказал, что хотел бы купить один из венков, а еще лучше, если все три. «Венки эти не продаются», — сказал юноша. «Они дороже всех богатств мира. Но если ты одолеешь исполина Эфиопа, то получишь их награду». «Разве мне по силу справиться с ним?» — сомневаясь, — сказал Андрей, — он же в два раза больше меня. — А ты не бойся, — сказал юноша. Эфиоп только с виду грозен, а на деле слаб, как гнилая трава. Схватись с ним крестообразно, тогда увидишь, что будет. Андрей вышел бороться. Исполин расхохотался, стал швырять Андрея на землю, как котенка. Ну вот он вырвался из железных объятий Исполина и устремился на него, — раскинув руки в виде креста. Исполин зашатался, рухнул, ударился лбом о камень, простонав «О горе мне!» и испустил дух. Юноша подал венки Андрею и сказал «Ступай с миром, будь ногим и юродивым ради Христа. Постражди его ради, тогда станешь причастником Царствия Небесного». На следующий день священник Никифор Растолковал Андрею его сон. «Ифеут — это бес, юноша — ангел, венки же — награда в Царстве Небесном. Получить их может только тот, кто подвязался на земле, бедствуя и нищенству их ради Христа». «Я хочу получить венки», — твердо сказал Андрей. «Но быть юродивым очень трудно», — предостерег его отец Никифор. «Всю могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». — сказал юноша. Священник объяснил Андрею, что значит быть юродивым. И вскоре жители Константинополя были изумлены невероятной картиной. Секретарь и агноста, ученейший юноша Андрей, сидя на пороге дома, стриг ножницами на мелкие лоскутки свою одежду, бормоча себе под нос какую-то несуразицу. Новость была настолько невероятной, что горожане сбегались из самых отдаленных уголков Константинополя, чтобы подивиться на Андрея. «Вот что значит читать много книг!» «Да, читал и зачитался!» — болтали прохожие. О случившемся сообщили феогносту. «Не может быть!» — воскликнул он, бросив срочное дело, которым занимался, и со всех ног побежал к своему дому. Тут он удостоверился в печальной правде. «Андрей, друг мой!» сказал Феогност. Так он обращался к любимому секретарю, дотронувшись до его плеча. «Что с тобой? Ты нездоров?» Андрей поднял на него мутные, полубезумные глаза и заработал ножницами. Расстроился Феогност, что секретарь, на которого он всецело полагался, повредился рассудком. Много до Андрея было у него секретарей. Большинство из них были нерадивы, нерасторопны, Почти все обкрадывали его, а один даже совершил преступление. За большие деньги продал важную тайну, содержавшуюся в секретном письме. Все же, надеясь на лучшее, сановник приказал отвести Андрея в храм великомученицы Анастасии. Может быть, святая угодница исцелит юношу? В храме Андрею явились сама великомученица Анастасия и апостол Иоанн Богослов которые укрепили его в решении стать юродивым. Через четыре месяца, поскольку будущий святой угодник не исцелился, феогност последний раз обнял его, погладил по голове и отпустил на все четыре стороны. Так святой угодник Андрей принялся скитаться по площадям и улицам Константинополя. Одетый в лохмотье, он терпел поругания и побои, пил из луж, воровал еду на рынке, Спал на навозной куче среди бездомных собак. Люди смеялись над ним, как над безумным. Другие гнали его от себя, считая держимым бесом. Малолетние отроки вглумились и били блаженного. Он же все претерпевал и молился за оскорблявших его. Если кто-нибудь подавал Андрею милостыню, он принимал ее, но отдавал другим нищим. Впрочем... Отдавал он ее так, чтобы никто не знал, что он подает милостым. Сердясь на нищих и словно желая побить их, он бросал им деньги в лицо или вдогонку, когда они убегали от него. А нищие подбирали эти деньги. Праведник обличал нравы горожан, предостерегая их от пути греха. О святости Андрея знали немногие. Одним из таких людей был Епифаний. Юноша из богатой и знатной семьи, которого святой отвратил от тяжкого греха и неоднократно помогал ему советами и наставлениями. Также одна праведная женщина видела Андрея, идущим по рынку в виде пламенного столпа. День юродивый проводил в скитаниях, а ночью подолгу молился в церкви. Иногда он по несколько дней ничего не ел. Бывало голодал и неделями, ходил в лохмотьях, ночевал под открытым небом. За столь великое отречение от самого себя, за великие подвиги, получил он от Бога дар прозорливости. Как-то совершались пышные похороны. Чуть не полгорода провожала сановника на кладбище. Горели свечи, курили скадила, наемные плакащицы оглашали широкую улицу пронзительными рыданиями. Присмотрелся святой Андрей, а позади грубо клубится тьма тьмущая бесов, Черных эпифериопов. Слетел с неба ангел и рассказал Андрею, Что покойник был жестоким, свирепым человеком. Никого он за свою жизнь не пожалел, Не приласкал, а только притеснял. Не угодивших ему рабов он убивал И зарывал под полом конюшни. Умер он без покаяния, упившись вином. Душа его досталась бесом. И только он, ангел-хранитель, плачет о нем. Похороны этого человека – яркий пример того, что будет с нами в той следующей жизни, если мы будем проводить эту временную жизнь в ненависти, в зависти, в обиде на ближних, в убийствах как словесных, так тем более физических. Константинополь лежит далеко на юге. Зимы здесь редки. Но однажды северный ветер пригнал тучу. Повалил снег и засыпал весь город. От снега ломались ветви деревьев. Обрушивались кровли жилищ бедняков. А следом ударили такие холода, Что птицы падали мертвыми на лету. Бедняки замерзали в своих неотапливаемых хижинах. Что же говорить об Андрее, Рубище которого едва прикрывало тело. Чувствуя, что погибает, Он стучался в лачуге нищих, которые кормились его милостыней. Но нищие злобно кричали ему из-за запертых дверей. «Пошел вон! Убирайся прочь!» В разваленных портовой сторожке, прижавшись друг к другу, коротала ночь стая бродячих собак. Андрей прилег к ним, мечтая согреться их теплом. Но псы, недовольно зарычав, убежали на улицу. «Вот до чего ты дошел!» — сказал себе Андрей. «Тобой гнушаются и люди, и псы. Помолившись Господу, Андрей свернулся клубком и уже приготовился умирать. Неожиданно его веяла волна тепла. Он разомкнул уже от смерзавшиеся веки и увидел юношу в белой одежде. В руках у юноши была ветвь, усеянная мелкими, но очень красивыми душистыми цветами. — Где ты сейчас находишься, Андрей? — спросил его ангел. — Нахожусь я во тьме и смертный. Едва прошевелил губами окоченевший Андрей. «Получи оживление твоему телу», — сказал ангел, дотронувшись цветущей ветвью до лица Андрея. И тут уже мертвец почуял, как его тело сразу наполнилось теплом, и жизнь вернулась к нему. «Иди теперь за мной», — сказал ангел, и повел его на небеса. Андрей ходил по небесным селениям. Несказанная красота окружала его. Удостоился он видеть и самого Господа Иисуса Христа и поклониться Ему. Но нигде он не нашел Богородицу. Ангел, водивший Андрея по обителям небесным, сказал, «Пречистую царицу хотел ты увидеть. Нет ее здесь. Она удалилась в многомятежный мир помогать людям и утешать скорбящих. А тебе нужно вернуться, откуда пришел». Андрей как будто заснул. И оказался там, где недавно лежал, погибая от мороза. Последние дни жизни святой провел в доме Епифания. Андрей предсказал, что юноша впоследствии станет константинопольским патриархом. Перед самой кончиной святой удалился в укромное место. И, проведя ночь в молитве за весь мир, отошел к Господу. Тело его чудесным образом исчезло, оставив лишь Благоухание. Дорогие братья и сестры, чему же может научить нас житие святого юродивого Андрея? Юродство – это очень тяжелый подвиг, и дается он не каждому. Человек отказывается от своей жизни, от самого себя, и, притворяясь безумным, таким образом ведет жизнь праведную, угождая только Богу, терпя насмешки оскорбления. Конечно, нам ни в коем случае не надо этому подражать. Но все равно житие еродивых, в частности, вот святого Андрея, может нас научить многому. А научает оно прежде всего смирению, прощению обид и жизни перед Богом в соблюдении заповедей. Так пусть же во всем этом будет нам и пример Димного святого. Давайте будем молить Богу о милости к нам, к нашим ближним читать Евангелие, прощать окружающих и стараться проявлять смирение. Я поздравляю вас с Днем Памяти этого Девного Святого и храни вас Господь его святыми молитвами. С праздником! Не я победу одержал над Слишком немощен и мал С тобой же я не победил